Вместе работают, вместе отмечают, но твой всегда такой неугомонный, а мой фантастика. Это просто Арниксил. Он направлен на защиту печени и поддерживает активную работу клеток. Арниксил. Здоровая печень. Активная жизнь. Новатор Фарма.